Давай! Пойдем вместе в Побежали дальше, приходите, вставайте. Вот, молодцы, молодцы. А команду поддерживаю, поддерживаю. Давай, давай. Молодцы. Бежим дальше, бежим, бежим, бежим. Попадай, садимся. Учимся, учимся. Это наш дизайнерский парк. Не танцует, не даёт прикрепиться. Молодцы, молодцы. Давайте, помогите, Давайте, Давайте, давайте. Молодцы, будем обратно. Просто борьба! идем друг от друга! Обрарай! Обрарай! Обрарай! Обрарай! Обрарай! Обрарай! Обрарай! Обрарай! Обрарай! Обрарай! Обрарай! Меговики прибежали первыми. Сейчас в этом раунде победа за мегавитами похлопаем. Суховики не расстраивались, вы очень потом поборолись. И у вас еще будет возможность.